А -а -а -а -а -а -а. Жара какая Самый жаркий день О -о -о -о. Да, нам тут это в, в, в интернетах написали, что сегодня Самый жаркий день в году будет там, До 50 градусов Сидите в тени, пейте водичку 50 ощущается? Каких 50, я вас умоляю? Ну, 45. Ну, 50, да конечно, нет, не даже ощущается. 45, да вы что, нормальная погода. А, понятно. А Продолжаем готовиться к поездке Дальней -даль на Пукет. И нам нужно купить шторку в машину. Ну там, знаете, вот на стекло налепить на присоске. Неудачка, да. Inside. Inside? Inside. Inside? Окей, ну anyway, вот, well, <laughs> разобрали у него. Ну, видите, да, погодка какая? <laughs> разобрали. Это, короче, на, на липучке такая лепится, ну вы знаете, да, сетка, которая, ну, либо полуплотная, какая-то такая штука, которая закрывает от солнца. Сзади сидящего пассажира, потому что у нас третий ряд кресла, он там почти вплотную назад. И в хребет солнышко жарит мистер диайвай да еще там можно заехать а так мы зашли в лотос посоветовал нам посмотреть здесь сказал я не знаю не уверен но посмотрите ну давайте О. ну несколько налепить не, ну, на боковые тоже надо. это накрывать морду да. когда уходишь может тоже возьмем мы же будем отходить от машины а на улице жара 50 Конечно. градусов все а будет разогреваться это тоже на лобовое стекло а, как так вот это вот а вот они стоит полно он с даримоном всякие они такие раскладные вот вот смотри с медведиком понравится просто а, клеится Двое она это? да то есть если вот это вот она может быть там на присоске какой-то да тут лишь присоска то это она типа к стеклу прилипает Поняла, да? И солнце плавит. Ну, не знаю, сколько солнце плавит. Думаете, чем мы тут стоим? Короче, ну вроде как это. Можно, нужно купить большой, большой чемодан, но зачем? Где его хранить потом? И вообще, мы же вроде как по Таиланду ездим, нам не летать, поэтому можно купить просто большой ящик. Да, подержи, достану. О! Нормально? Да вообще огонь! Я же ящик! Леха сказал чемодан, я говорю ящик! Это сон-кран! Везде обливают! Ну, ты представляешь, мы вот так с ящиком будем заезжать везде Отлично, в отель? Отлично! Нас все будут за местных считать! Все тайцы ездят с ящиками! Я видела! Еще можно на пикник кстати, это будет стол! Да вообще! А потом хранить игрушки в нем детские! Игрушек, это столько да, выгоды в одном вот ящике. все уговорила. 350 бат. Где ты найдешь вообще чемодан за 359 бат. А тут в объем. Так, ну первым делом примеряем этот ящик. Отлично. Идеально. Идеально, да. Ян, вс ⁇ в багажбе сбежит. Моя очередь. Моя очередь идет. Ну и чудо наклейка. о о о о что за латекс? Протереть окно сначала Да, ё-моё Ведь что, третью взять, да? Надо еще одну Ну, нормально, хватит как раз Здесь закроют, а здесь багаж Ей тут как бы не надо Что еще взяли? Еще взяли боковые Такие, они ну, они раскладываются Вот такие, овальные на, на присоске, две штуки с медведями и большую, вот такую, а, на лобовое стекло, но ну, снизу тоже раскладную. Всё. Как тебе здесь? Все хорошо. А? Нормально, да? Хорошо. Продолжается подготовка к поездке. И на днях я еще на, на сервис загнал машину. Тоже снял, но у меня с собой камеры не было. Снял на свой старый телефон. Заехал в автосервис. Нет, у нас ничего не сломалось, просто мы собираемся в дальнюю поездку через полстраны и машину надо немножко проверить, посмотреть масла, все жидкости, аккумулятор, контакты, все дела, все. Все сейчас механик посмотрит, проверит, долет зовет и будем готовы к длительной поездке. Автосервис находится немного в стороне от города на трассе сухом вид вот, автосалон Морис Гараджес трасса, все достраивается новое. Это заезд в Ромаянус Сухумита. Здесь за углом еще находится салон БМВ И вот между ними претерпелся такой народный автосервис. Ну и в общем все было в порядке, кроме передней резины, поэтому решили обновить, освежить. Так там подстерлась основательно. Разваливается Вот и я уже в следующем сервисе Это уже шиномонтажка здесь Вот такие вот выбрали 2000 за колесо 2000 бат Ну само собой да Спросил скидку, скидку не дали Но это там 2000 написано на самой резине У них у них везде цены Озвученные для всех Нет, нет разделения, таяц на странице Здесь же рядом газовое оборудование Ставят, ремонтируют Смотрите Такой баллон Кладется вместо запаски Чтобы места не занимал Сильно много в багажнике Так что я рад, что мы поменяли колеса передние Минус одна фобия, да? Вот, Аня, какая фобия? Давай ты расскажешь Что колеса взорвутся на быстрой скорости на трассе, когда На мы трассе, да, да. едем по трассе, а Таня Потому говорит... Потому иногда вижу, там валяются вот эти вот ошметки от колес каких-то. Вот. Ну все, теперь не взорвутся Новые. Новая резина на ведущих колесах, на передних, все супер. Следующая остановка, мы в Тру, только что были в АИС, тоже там долго разговаривали, но здесь прям подзадержались. Это тоже в рамках подготовки к поездке, вон все спят, все уже устали. У девочек у каждой свой телефон и надо, чтобы у каждой была своя симка, да, чтобы могли с вами звонить и так далее. Пора. Сидим, выбираем телефонные номера. Сначала сходили в EAS, там посмотрели тарифы. В общем, так себе не очень понравилось. Хотя вот в плане там скоростей, там для стрима, там скорости, мне интернет там больше нравится. Но тут это не важно. Важное здесь как раз таки удобство пользования сервис, сервисом. И вот в моем понимании, УТРУ более э, удобное приложение. Плюс оно там я все свои... Все наши симки могу видеть, там у кого сколько там израсходовано, там где платить и так далее. В общем, очень удобно. Поэтому девочкам, как и Кириллу, кстати, он 10 лет, у него номер телефона, ему номер телефона 10 лет, и а, у него труп Вот девочкам тоже берем ТРУ. Поставим в, в их айфон еще. Помните наш предыдущий выпуск? Это вот пьянин телефон, этого вот купили такой же златенький. Ну, максимально, может быть, какие-то близкие друг к другу номера выбрать. Не вообще, они все все в Севернозноброс, да? Даже не по, по порядку. Нашла. Нашла? Похожая? Как хотели. Так, не буду показывать. Замазывать надо. С разницей в одну циферку. Ну хорошо. А, вот Дело поделали, можно и поесть Мы в Сиздере Салаты, салаты, салаты Грибной супчик? Да, Яна обожает а Яна обожает, я Для тоже есть. Бекончик Сырочек немножко Грибной суп Еще немного Сырочка сверху немного семечек и черного перца для аромата. Ну и небольшое ревью салат бара. Картофельный салат, различная капуста, салат, это манго зеленая дынка. Да, тут немножко бывает перемешка с фруктами. Молодая кукуруза, здесь горох, огурцы, бобы, вот яйца чередую, помидорки разная зерножка но ну, в общем сами все видите это фасоль с другой стороны микс такой э, для детей наверное да сыр помидорки маленькие тоже всегда беру кукуруза только это вареная с травой с какой-то вот различные брокколи салаты тыква вот этот салат с майонезом из капусты свекла кукуруза еще сыр Горох, жареный бекон, лук, э, сухарики. Ну и разные разные соусы. Сверху там тоже всякие замешанные салаты. Он тот с тыквой, и травой, и бабами. В общем, полный микс. Из, э, из соусов наиболее такой прикольный это вот Таузен Island, Он вроде как это кичунес. Вот, ну вот еще бывает еще сырный. Ну, в общем, вот сесами с этими, которые немножко в японском стиле. Ну, в общем, разные пробуйте. И здесь были раньше одни фрукты, но сейчас будут вот какие-то салаты с арбузом салат, С арбузом и сыром. Интересно. А там дальше тоже с арбузом и сушеной рыбой. Да, вот что. Вот. И третий салат тоже с арбузом, пайси кукуруза написано. С арбузом и острой кукурузой. Ну и классический салаты. Этот салат из салата с курицей. Это Цезарь и это с крабовыми палками. На десерт есть фрукты и на десерт есть вот такие вот наборчики с десертами, да, желе и кремушек. Ну и отдельно стойка с супами, грибной супчик, куриный том-ям, какой-то министрон суп, луковый, луковый суп. Здесь обычно спагетти и к спагетти туна соус соус из тунца, такие штучки, сухарики погрызть, печеньки погрызть, красный перец, черный перец, изюм, семечки, это что? Это декорация. Для тех, кто ни разу вдруг не был в Сизлере, почти в каждом торговом центре есть этот ресторан сетевой здесь шведский стол, да, как мы привыкли называть. Ну, называется здесь он салат-бар. Салат-бар, вот я вам, вам его показал. Ну, и, помимо прочего, здесь можно заказать также по меню, там разное мясо. Недешево, мясо достаточно дорого, но оно включает тоже салат-бар. То есть тут либо просто салат-бар берешь и там ешь сколько сколько угодно подходов. И не ограничено по времени, хоть до закрытия. Либо можно заказать блюдо и оно включает в себя тоже салат-бар. Ну, и отдельно напитка тоже чуть выше среднего, но, в общем, можно, в общем, ничего не заказывать, просто взять салатбар. А сколько салатбар стоит? 159. Сам по себе салатбар стоит 159 батов. Это, э это Кирилл. Это свинина. Что-то там 230 чем-то бат. Плюс салатбар включен там уже в стоимости. А вот они, говядина. В общем, не знаю. Не пробовала, нет? С арбузом. Острый салат с арбузом. Ну, наверное, сезон арбузов. Просто очень много арбузов. Надо куда-то одевать. Это на самом деле такая сезонная ерунда. Ни разу не было тут. Никогда не было его раньше. Думаю, недельку погует и берут. И они постоянно что-то такое делают интересное. Кто сказал, что он острый? Вообще не острый? А, он не острый. Ну, немножко. Белиссимо. Очень нам нравится Сизлер. Вот тут пачка банков. Еще за спиной остался Касикорн. А у нас еще одна была сегодня задача. Попробовать открыть Кириллу аккаунт банковский. Но ну, времени нет. А, да, именно Кириллу. То есть, это детский аккаунт в Тайском банке. Это, я так подозреваю, сложно делать все-таки для иностранцев. У меня есть знакомые, которые сделали. Которые также у них ребенок здесь родился и вырос они делали и в общем у них получилось попробуем мы тоже поэтому, ну не сегодня поэтому не переключайтесь в одном из следующих выпусков мы обязательно постараемся пройтись по банкам узнать где нам его откроют и обязательно это вам расскажем так, еще муж сестры попросил посмотреть телефон почему в Таиланде Xiaomi Xiaomi 13 not pro а, Тотин, окей Получается 713-12 гигов оперативки 256 памяти стоит 29 990. Ну, в общем, 30 тысяч бат он стоит. Но это я так, вдруг тоже кому-то из вас нужна эта информация. А, ну да, еще продавец сказал, что нет наличия и будут позже. Заехали в Конда De Palm. И как раз сейчас закат. Повод, проверить, насколько эта камера хороша вот в таком освещении. Та да, должно быть красиво. Закат в стиле Баунти. Как вам тут? Очень красиво и, красно. и хорошо. Красно, красиво и хорошо. Я тоже думаю, что красиво и хорошо. Ой, какой-то попугай улетел.